Миша, слышишь, а чипсы еще остались? У нее закончились. Блин, О -о -о, А на 17 этаже котлетки жарят. А на третьем рыбку. Вкусно. Миша, идем погулять. Извините, вы можете сделать музыку? Да, да пошел ты нахер. А, -а, -а. а я вчера в клубе твою Людку видел с какими-то двумя мужиками. Так, коллеги, наверное, с кем уже-то может быть, да? Валь, дай попить. <музык> <музык> <музык> Эй, толстый. Эй, толстый. О, 6 утра. Самое время ремонта. Не, ну а ты вот знал, что вот у муравьев попки ни хрена не кислые, а сладкие. что, их журал? Я? Ванька, ты был на футболе? Да? Ух ты, какой счет. 2-0. Что 2-0? Ну счет. Ого, ты был на футболе? Да. Вчера, короче, лол на бегу, снайпер меня ульту дает, а я на пудже хуком ее сбиваю. Вот это классно было. Чувачок, слышишь, а я еще со своей телочкой приеду, хорошо? Ну все, не напрягаю, давай, давай.